Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Для этого необычного блюда нам нужно огурчики порезать на 4 части, срезав предварительно кончики. Подготовив таким способом, переложить их во вместительный пакет. А теперь будем нещадно колотить ни в чем не повинные огурцы. Делать это можно при помощи скалки. Бьем, пока они немного не размякнут. И не потеряют свою первоначальную форму. Огурцы от Теперь вываливаем их в глубокую емкость. Будем заправлять. Поливаем рисовым уксусом и соевым соусом. Выдавливаем чеснок по вкусу. Для пикантности острый перчик чили. Зелень по предпочтению. Я порву свежего базилика. Мне он нравится в сочетании с огурцами. Далее паприка. Черный молотый перец и кунжутное масло. Все тщательно соединить. В конце пробуем на соль, а я еще их и подслащу, но это строго по вкусу и желанию. Дать огурчикам совсем немного настояться. Перед подачей посыпать поджаренным кунжутом. Вкуснотища готово. Если у вас богатый урожай огурцов, бейте их и наслаждайтесь супер закусочкой. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, а я вам говорю, бон аппети и абьянтол!